здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем наш чудесный марафон который наполняет сердце смыслом светом теплом и согревает своими вибрациями присутствие и понимание нас как как мать как мать ребенка теплых безусловных объятиях сегодня мы с вами почувствуем свое физическое тело как цельное похожее на планету купольное пространство представьте что вы земля так и есть. Мы все сотканы из ее биофизического пластилина через нашу родовую систему ДНК-Нити. Нам передается весь информационный опыт этой планеты. Земля. Земля – это то, что собой олицетворяет наше тело. Закройте глаза. Глубоко вдохните. Наполните свою планету воздухом. Ощутите его границы. Границы. Только у нашего физического тела есть границы. Все остальное, что является нами, безгранично и бесконечно. Земля. Да, она добрая, понятливая, принимающая, как любящая мать. Она, конечно же, Возьмет все, что мы ей дадим, все, что принесем. И малое, и великое, и блага, и мусор. С радостью, безоценочной улыбкой примет с благодарностью. И мало того, она еще это размножит. Наше физическое тело проживает каждую секунду этапы смерти и рождения. Одни клетки исчезают, распадаются, а другие появляются, обновляются. Так и планета. В ней происходит то же самое. Но если мы привносим в свое физическое тело то, что нас разрушает, энергия тратится на очищение, на наведение порядка, на трансформации, вместо того, чтобы тратиться на размножение, на разнообразие, на праздник, радость, цветение. Быстро красок. Почувствуйте сегодня свое физическое тело. Насколько вы внимательны к его потребностям. Что вы ему даете? То, что ему действительно нужно, как строительный материал, живой жизненной энергии? Или то, что входит в список ваших привычек, догм, каких-то родовых концепций, верований, вы даете ему то, что написала чья-то книга, что полезно или не полезно, в условных, условных законах чего то ума, или вы его чувствуете? Чувствуете, очищаете, контактируете с ним, благодарите. Обнимите себя за плечи. Почувствуйте сейчас свои границы. Никто, кроме вас самих, не способен позаботиться о том, что сейчас у вас в руках. Никто, никто другой не должен, никто другой не обязан. Только вы. Я хозяйка своего жизненного пространства. Кто я? Душа? Душа. Хозяйка этого жизненного пространства. не ум, ни мысли. Не то, что в нем временно и иллюзорно. Не то, чего на самом деле нет. А душа. Вечная, бесконечная, путешествующая. Это она получила, это она получила на временное пользование. Это физическое тело. Цените его. Берегите его, храните его. Я Возвращаю себе право на мое жизненное пространство. Я возвращаю себе право на мое жизненное пространство. Я хозяйка своей судьбы. Я хозяйка своей судьбы. Мое жизненное пространство и я находимся в тесном контакте и диалоге. Я и есть пространство. Я и есть пространство. Будьте сегодня предельно внимательны ко всему, что вы и вносите в свое физическое тело. Превращайте всякую информацию, всякую энергию, всякую вибрацию в благо для этой вашей маленькой Вселенной. Повзаимодействуйте сегодня со стихией Земли. Потрогайте ее руками, походите ногами, погладьте глазами. Если у вас есть такая возможность, помогите планете быть более чистой. Очистите от мусора какой-то кусочек территории. Проследите за тем, чтобы быть бережным к этой части мира. То, как мы относимся к своему физическому телу, олицетворяет наше истинное отношение ко всей планете. Запомните это. То, как мы относимся к своему физическому телу, представляет собой реальное положение дел на уровне наших взаимоотношений с планетой. Не будьте добры только к чужим людям, к животным, растениям, к детям. Будьте добры в первую очередь к своему жизненному пространству. Начните с этого дня быть самым лучшим другом для самих себя. Начните.